до усть немножко ее пересекли, и вот решили вот в этом месте видите, тут уже очаг готовый не знаю, кто-то его сделал вот в этом месте решили мы переночевать вот Лариса вытаскивает да, он. Настя радуется снарядили чаек паяльная лампа подставочка. Вон, видите как. И скоро у нас будет готов чаек. Собрал свой велик. Вот так вот. Вез его вот на том багажнике. Привез. И сейчас я буду штурмовать Семенский перевал. Попробую. Ну, Время мало. Если сегодня не получится, завтра с утра. Вот тут в нашем разбитом лагере остается э, за старшую наша внучка. Будет охранять бабу Ларису. Баба Лариса будет следить за внучкой чтобы она тут да, Куда? 40 километров в час деда, вот таком вот я виде никаких треков курток деда, поздний вечер уже Погнали. как выехал я лесной чаще так спидометр не работает представляете Так. И погнали так вот здесь пересечение с чуйским трактом выезд надо подождать машинки пусть проедут все я на чуйском тракте пока дорога идет вниз 20 км в час Знаете, вроде едет вниз, а машина-то, велик-то не разгоняется, то есть оптический обман получается. Ну что, с того места, где я стартанул, проехал уже 8 километров, пока подъема на перевал не видать. проезжаю деревню Калмак. Кругом вывески, пасека, пчелиный мед и т.д. и т.п. Ну, еще пройду километра два. Вот Калмак, Камлак, Камлак закончился Пару километров проеду, да буду возвращаться, потому что в общей сложности уже будет двадцаточка. Вот еду вроде вниз, а скорость падает. Проехал 10 километров. Дорога идет вниз, но почему-то, когда я еду вниз, у меня скорость падает, не увеличивается, а падает, это какой-то нонсенс, не знаю, что и делать, время уже поздновато, то есть мне назад уже час возвращаться, ой, не час, а полчаса, как минимум, вот, и еще, если вперед полчаса проеду, это мне не будет два часа, ладно. Наверное, на сегодня я эту затею брошу. Поеду завтра с утра. Просто поздно уже будет. Мои будут волноваться. Почему-то стало колесо переднее бить. То ли я его провез на крыше, то ли не знаю что. Ну, короче, бьет. Поеду я назад. Назад в свой лагерь. Девчонкам. Ну, тут скорость нарастает, ребятки, придется подруливать. Назад-то еду, видите, 30-31, доходило до 52, градиент-то совсем другой, хоть вроде туда ехал тоже, как кажется, вниз, а скорости-то другие. Я вот не кручу, и скорость возрастает. 41 Да, намного быстрее Вот там вдоль речушки, видите Кемпинги Или как, палатки разбили Знаю, наверное, платное место Смотрите, 43, не разгоняется. Ну что, я вам скажу, вот я уже до своротка доехал на усь Усь-Сима. Не, не знаю, как правильно склоняется. Буду пробовать штурмовать завтра утром Сегодня Просто уже поздно Побоялся, если честно Что и мои будут волноваться Всё, подъезжаю к лагерю привет девчонки мальчишки так вот мы встали утром видите ремонтируем ремонтируем свою паяльную лампу андрей попросил топор всем привет Да, он там наш костер был а вот наша паяльная лампа где будет скоро кипяток так о, привет, моя любимая. Чмоки-чмоки. Так, замутили мы костерчик. Вернее, не костерчик, а Это такой вот реактивный костер у нас. Лариса тут хлопочет, уже, видите, нам собирается кашку сделать. Класс, Андрей. Видели, очень вкусно. С да. Андрей побежал на рыбалку. Говорит, Хариуса хочу поймать. А Настя у нас... тин тин Где там наша Настя? А Настя спит. Настя... Беспробудным сном. Ну все, выехали мы с своего первого места ночевки, стоянки. Спасибо, да. Все нормально Вы было. Да, мусор собрали, ничего не побросали Едем на Семенский перевал Сейчас я буду осуществлять свою мечту Вот, природно-культурный объект Семенский перевал Видите, да? Вот от этой таблички я начну сейчас подъем На своем велосипеде старт-шоссе Андрей мне помогает развязывать велосипед До вершины, по-моему, 9 километров Так, вот оно колесо Уже снято, вроде накачка осталась Все нормально так, осталось две вязочки. У меня немножко даже мандраж. И мандраж не из-за того, что я не заеду, а из-за того, что автомобилей много, и как там будет все. Не знаю, я не видел ни разу его. Я же и все подряд не могу делать сразу. Сильно тоже не перетягивай. Пойдет. Ты можешь, Андрей, как делать? Вперед, меня заехал. И заесть, площадка останется. Остановился, подождал я дальше. Давай, договорились. Заворачивается колесо против часовой. Ой, это, педаль. Под ковриком посмотри. Против часовой давай. Крути. На заворот. Ага. Сильно не затягивай. Нормально. Сколько Ньютон? Десять. Все. Хм. Неприятно. Подожди, давай отсюда закрутим. И зачем от, отпустил?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 Что-то как-то медленно крутит. Давай а, Это интересный товарищ, это мой отец. Штурм начался. Больше всего боюсь, что кто-нибудь нечаянно не заметит. Еду на средней звезде, то есть три вверх, три вниз передачи. Время, время засеките. Хорошо. Давайте. На Семинский перевал Штурмуем Смотрите, ребят, показался наш велосипедист Ну что, подъем Начинаю Видите, 17 Я думаю, повыше еще будет Это Шебалинский район Это М52 Трасса это даже, да? Видите, как он приближается к нам?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 Какие, какое у вас самочувствие? Как природа, нравится? Перерода! Давай работай! <смех> Давай у тебя все получится! Мы верим в тебя! Нормально, дыши, работай! Хорошо идешь! Вода есть у тебя? Есть! Еще 18 было, 18 сейчас! Сейчас все, не говори, есть. Половину хоть проехал? Все, все, убегайте с дороги. Скорость 9 км в час. Вон с тыла самого перевала. Я это сделал. Блин, снимать и ехать 7 км в час это нереально. Че, я сделал это? Да, Поеду, сколько время прошло? Вон она сцела, пока там Андрей время смотрит. Я доехал, ребята. 40 минут, отлично. Те, кто ехал на чуськом вот этом бревете, за часы более поднимались. Мы были, конечно, и за 40 минут. И за полчаса. Я думаю, так и есть. Вот так, ребята. Наверное, поеду я вниз. Давай, садись. Давай. За 40 минут. За 40 минут, я Давай, это сделал! Я... Вот она, это стела. А вот наш паровоз. Видите, еду вниз.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 Надо же иметь такую мечту. Нормальная мечта. Сам Нет, ну, мечта может быть и нормальная. Теперь осуществится и что у него следующая какая. Один час прошел сначала. Че себе, как сзади возят к велосипеду. Может, когда-то ты тоже будешь так спускаться от а тебя. Будут дочери снимать.